Всем привет! Сегодня мы будем готовить такой замечательный перекус. Его можно использовать на атаку, на чередование и просто вот порадовать своих близких. Если вы на атаке какие-то определенные продукты вы можете не добавить, но что я хочу сказать, вот на атаке допускалось, по крайней мере, когда мы применяли это 2 или ложка кетчупа. Но я считаю, чем Используя, допустим, ложку кетчупа, съесть там четвертинку помидора. Не такого, не такого большого, но кусочек помидора. Поэтому я думаю, что вполне себе на атаку. Ну, просто не добавьте этот помидор, и будет на атаку такой перекус. Значит, это будут такие рулетики яичные. Я на днях запекала курицу, и вот буквально прямо остался маленький кусочек. И я думаю, боже, я же не поделилась с вами этим рецептом. Оставлю-ка я этот замечательный запеченный кусочек куриной грудинки для этого рецепта. Так, значит, буду готовить я на двоих, на один раз, в общем-то, совсем немножко. Поэтому берем 2 яйца, выливаем туда 2-3 столовые ложки молока. Дальше мы будем сюда там приправы, соль, перец, все, что вы хотите. Ну, соль, перец. Так, соль, перец. Значит, я хочу напомнить, у нас очень много новых зрителей, очень много новых зрителей появилось. И я хочу сказать, что мы... Уже много-много лет назад похудели на системе питания Дюкана. И сейчас мы продолжаем, в общем-то, придерживаться здорового питания, прогулки, занятия спортом. Леша похудел на 52 килограмма за два с половиной года. Поэтому смотрите видео, листайте. Там очень много и на атаку, и на чередование, и все-все-все. Значит, это мы взбалтываем. Ну, знаете, как... Делать? Такие... Как омлет вы делаете, а это будут такие яичные блинчики. Теперь берем сковородку, наливаем буквально столовую ложку масла, распределяем. Ставим на огонь, и вот она должна нагреться. Пока сковорода нагревается, мы порежем помидор. Вы можете здесь использовать еще свежий чеснок, я буду использовать сухой. Значит, помидор мы режем кубиком. У вас должно быть продуктов столько, вот на два блинчика у меня. Если вы будете готовить больше, значит одно яйцо, в общем-то, один блинчик. Вот так вот я примерно делаю, но ну, может быть и три получится. Так, куриную грудку тоже режем кубиком. Вы можете использовать мясо индейки, говядину, можете запеченную, просто отварное какое-то мясо. Это будет очень-очень вкусно. Вот так, сковородка нагрелась. Зелень тоже мелко рубим, но если кто-то не любит зелень, можете не добавлять. У меня здесь петрушка и укроп. Так, блинчики выпекаем. Выливаем на сковородку и сразу распределяем. Если где-то пробелы, заполняем, ничего страшного. Вот так. Ждем, когда буквально минутку пожарится с одной стороны, перевернем. Так, одна сторона поджарилась, и мы сейчас перевернем. Вот так. Так, первый блин готов. Вот так. И сейчас будем выпекать второй. Блин остыл. Теперь вы можете его смазать. У нас есть вот появилась здесь вот такая сметана в континенте, девочки, кто здесь живет. Вполне себе сметана. Можете намазать натуральным йогуртом, у нас здесь греческий. И можете добавить, но это не, не та баночка, это мой самодельная, моя самодельная горчица. Рецепт у меня есть, Леша оставит ссылку на видео. Сделайте такой, знаете, ядрененький наш прям в самый раз. Так, я буду использовать сметану. Значит, берем сметану. И намазываем слегка. Я, наверное, знаете, что сделаю? Я намажу и сметану, и немножко греческого йогурта. Вот так. Можете добавить сюда хрен. В общем, сделать такую остренькую, остренький такой соус. Можете намазать, добавить сюда филадельфию, какой-то там нежирный плавленый сырок. В общем, все, что вы вот себе придумаете. Экспериментируйте. Это такое блюдо, где вы можете добавить, привнести что-то свое. Но то, что это здоровая еда, это 100%. Так, Теперь мы сюда выкладываем помидоры. Так, помидоры я слегка присолю, потому что... Сметана такая несоленая, йогурт несоленый. Вот так. Все. Теперь куриная грудка. Теперь я посыплю это дело сухим чесноком. Вот здесь в самый раз добавить свежий, если вы хотите. И зелень. Зелени много не бывает. Вот так. И сворачиваем вот такой вот рулетик. Вот так. Аппетитный рулет получился. Вот сейчас я его разрежу. И вы увидите, какой он в разрезе. Вот такая вкуснота и красота получилась. Приготовьте обязательно, порадуйте себя и близких. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока!